и всем привет друзья на связи как всегда я зерн play и сегодня играть в бофспив на серовика и ставить слушать погнали я уже честно забыл как тут вообще играть потому что ну я вообще тут я вообще видео не записывал очень долго какой-то ну попался мне конечно вот вот как-то танта вот, танта танта танта танта Так Артеш Блин, твоя вообще невозможно как-то. Ну, так вот еще невозможно, как это вообще невозможно, как-то сложно, что-то, К тому же. Так ты не пройдешь уже, слава. Оп. Да Господи, почему? Уж я так засовелся, еще жестко. Я так сейчас засовелся. Я сейчас так, я засы... И... И я ну, просто вот просто вот такой момент просто. Сейчас был просто, вы бы знаю. Просто это просто вы сейчас вообще. Вот так вот. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. Ж. Так. Так, на, на, на, на. Так ты не пройдешь сюда. Так, так, так. На, на, на, на, на, на, на. На, на, на, на, на, на, на. А ты какой-то там? Кто-то какой какой вообще жесткий. Не могу. Угу. мне пока не хочу тратить свои бронзки, потому что их и так очень. А что, так можно что? Раз, два, три, четыре, раз, два. <связать> а, лох. А, раз такая-то. Ай, Ну Выживу как-то. У меня прыжков пущем осталось, офигеть. Опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа. Ух, пожалуйста, да, да да, да, Да-да-да, да-да-да. Также подписывайтесь на мою клуб, Также подписывайтесь на мою страничку ВКонтакте. Всех приму. Поэтому подписывайтесь. А мы продолжаем. А мы продолжаем играть. Но Кейс так, ну вот мы и здесь, ребята. Так, сейчас мы... Сейчас мы еще 3-каким-бов-спи сыграем. я что-то не понял. Э... Видите, что-то у меня. Ну, могу сюда, что-то. что-то я ничего не понял. Сейчас, по-видите, я перезайду. Что-то за фигня. А Вот все, нормально. Вот. Давайте сейчас погнали вот за красных пойдем. Mm. Так, так вот вас так вот надо так вот делать. Оп, оп, оп. Вот так вот, так вот, жестко, так вот, жестко, так вот, жестко, так вот, жестко. О, как ты упал вообще. Сколько прошло? 14 секунд прошло, и он просто тупо сдох. Вот. Вообще жестко. Вообще просто. Вот так, потому что у меня уже был встык, научился Ой-ой-ой. Я... Ой-ой-ой. Господи, ты мой. Почему? так ну ладно сейчас еще раз сыграем сейчас мы тут нажимаем лучше на первый раз не повезло а второй раз повезет вот еще так вот так вот так вот так так вот жестко, так вот раз, так вот раз, так вот так так вот так так вот сразу, так вот сразу. Делаем, так вот ой, ой, ой, ой, ой, ой. Ты че, такой жесткий? У меня уже 8 пушков осталось. Оп. Вот. Перепуск осталась, я вообще заселился, как-то вообще краткое время. Господи, что не Блин, до пылышко осталось. Упал? Чуть, чуть упал? Да! Победа просто эта победа.